Ух-ты! Круто! Нас напугать пытались. И снова и котетушки с вами Неллиал. И это игра СВЕТ! Сознание. Так, глава первая пройдена, а что значит амнезия? Значит, мы не можем туда пройти. Ну, ладно. Глава вторая. Глава вторая. Надежда. Загрузка, смотрите, там кто-то есть. Что-то за чупака там стоит в проходе. Ой, там камера. Мы будем бегать. Воистину, смотрите. Там кто-то стоит. а это что? Погодите. Так, это вот. Так, 22 второе. Иди нафиг. Дай мне прочитать. Связь с внешним миром потеряна. Мы еще не сталкивались с таким противником. От этих существ поле отскакивают, как от стальной стены. Мы потеряли большую часть спецназа. Группа зачистки из ученых пропала без вести. В данной ситуации я просто обязан опечатать машинное отделение, чтобы эти твари не смогли выбраться на поверхность. Так... Теперь мы играем за некого Стрельцова. А если я сюда пройду? Тут никого нету. Ой, тут записка. Связь по-прежнему отсутствует, дайте мне прочитать. Наверное, я остался последним в живых из нашего отряда. Но нам удалось опечатать корпус. В центральном ремонтном зале есть три терминала. Они управляют дверьми, ведущими в блок хранения. А в булке хранения, напротив центральных ворот, есть активация дверей, которые ведут в научный городок. Поэтому, если кто-то захочет выбраться отсюда, это у него вряд ли получится. Сколько я еще продержусь, не знаю. Ну что ж, допустим. Вот да. Это янта... Хрень какая-то. А это? Тоже хрень. Что ж, я немножко недопонимаю, что мне нужно делать, но... это слышите? Ну его новика. Давайте пока тут погуляем немножечко. Что это такое? Это хрень ничего не сделает. Наверное. Ух ты! Круто! Нас напугать пытались. Стоп, что это было? Вы это видели? Тут что-то то ли взять можно было. А, это это хреномантия. Окей, давайте... Это какой-то ужас. Так, дайте мне прочитать. Глаза отказываются в это верить. Так. Когда я смог добраться до машинного отделения лаборатории, все уже были мертвы. Бредя по цехам, я наткнулся на лейтенанта Альфы. Точнее, то, что от него осталось. На полу лежал пистолет. Я поднял его и... О боже, я никогда не стрелял в человека. Он просто стоял, смотрел на меня... Его лицо было страшно изуродовано. Я не хотела этого, но у меня не было выбора. Господи, как не страшно. Сергеев. Сергеев, это же мы за него ли играли? А у него нету ничего в руках. И тут-то вроде тоже пусто. В любом случае, пока что идем. Тут и камера. Привет! А я тут стою. Это снег? Поди, Иисуся! поток Начался. Что? Оно все исчезло! И зачем оно тогда появлялось? Так. Так. Так. А для чего это? Ой, стоп, тут какая-то хреномантия есть. Ага. То, что это пищит, значит, я делаю все правильно. Вот зафук! Вот за фук! Что тут происходит? По крайней мере, тут никого нету. А, вот. Больше ничего нет туда. Ну что ж, допустим, да, крем. Туда наверх можно забраться, только как? Может, дверь открылась? Нет? Нет? Вообще ничего нету. Еще кто-то мне навстречу выйдет. Ой, прям вот жопой чую. В гляньте, никого нету. у, -у, -у там еще кто-то есть. Вот что за дверь открылась. Тогда поздно, там какой-то гуманоид стоит. Как не от него-то удрать? Там еще один. А, так это же. Это же мои старые добрые дружки. Ага! Что ж, давайте отсюда понаблюдаем за ситуацией. Там есть какая-то хр... светящаяся хреномантия. По всей видимости, она здесь только одна. В любом случае, там наверху тоже какая-то есть фигня. Ну, ладненько, посмотрим, что я смогу сделать, если я умру. То не поминайте лихом котятки. А, они меня не трогают. Пока что. Ух ты. Чупакабра! Это Чупакабра... А их там много! Не, ну вы прикиньте. То есть мне надо как-нибудь это туда вот пройти. Сделать так, чтобы они оба за мной пошли. И вот так вот спокойненько уйти. Если так, конечно, нету еще одной хрени. Ладно, была, не была. Они меня не трогают. Пока что. А это точно, мои друзья? Мне кажется, они иначе выглядят. Он меня ранил! Вы прикиньте, он меня ранил! Он все еще идет за мной! Он все еще идет! Охренеть! Иди сюда! Творюга! Как ты посмел меня ранить? Я тебе это не спущу с рук! Ах, точно, они же так могут ходить. Наташа, ну ты чё? В любом случае, мы его потревожили. И мы знаем, что просто так он теперь не остановится. Поэтому лучше не тревожить его. И вообще, как он меня так ранил? Сейчас и этот начнет двигаться. Ой, а он меня не преследует. Круто. Слышали, да? А, да вот он бегает. Прикиньте. у меня атаковать хотел. Не, ну нормально тогда. А нам все равно, а нам все равно, ля-ля-ля-ля-ля. Главное, чтобы этот не пришел. Интересно, если я так пройду, то меня убьет. Потом поворачивается именно в то направление, куда я иду. Ладно, была, не была, раз, два, три. Куда же мне надо теперь идти? Япона-матерь! Слышали, да? Он нас не преследует пока что. Он ходит! Нет. Он не ходит. Стоп, давайте прочитаем, что это. Я чудом прошел через диктварий, на втором этаже хранилища есть выход в городок ученых, которым было разрешено подняться из бункера. Я в двух шагах от желанной свободы, я уверен, там уже идет работа полным ходом, чтобы очистить бункер от нечисти, и я смогу им многое рассказать. Пора двигаться дальше, Сергеев. Допустим, Крем. А куда мне, собственно, идти-то надо? А, там еще одна дверь была. А, вот она, смотрите. Вы все еще живы. Оглядываясь назад, да понимаете, что тут ужас произошли здесь и отпечаток в вашем сознании. Ну что ж, котятушки, уф, это было немножко жестко. Мы прошли сами вторую главу, и получается, что я ее прошла гораздо быстрее, чем главу первую. И, блин, какого хрена он начал меня атаковать так быстро? Не, конечно, знала, что так будет, но он бегал за мной пипец сколько. И начал движение, плюс тот гуманоид из той комнаты. Ай, короче, да. Это было неожиданно, котятки.